привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в видео я вам расскажу как с 50 долларов за очень короткий промежуток времени заработать больше 500 долларов чистой прибыли в видео будет много полезной информации поэтому прошу сразу поставить лайк авансом если видео не понравится в конце лайк спокойно можете убирать первым делом хочу напомнить то что давно еще рассказывал про ICO, как и где принимать участие и на своем личном примере показал как заработать больше 4000 долларов и это только на одном проекте если кто-то не понимает что такое ICO, переходите обязательно в play а на канале макс бакс и уже только потом смотрите данный видеоролик сейчас речь у нас пойдет про про на хобби это почти то же самое что и на кон то же самое что идет на различных площадках и здесь есть два варианта для участия в первом варианте вам необходимо пройти регистрацию на бирже хобби по ссылке в описании вы сможете получить 15 процентную скидку на Торговые комиссии и необходимо держать вам 50 долларов у себя на балансе. 50 USDT. Я вам лично рекомендую держать немного больше, но ну, на случай я не знаю какой-либо комиссии. Во втором варианте нам также необходимо пройти регистрацию на бирже Хобби, пройти ту самую верификацию. Это необходимо также в первом, грубо говоря, варианте. И во втором варианте нам еще необходимо держать Хобби токены. Насколько я помню, сейчас у нас стоимость одного Хобби токена около 10 долларов, поэтому здесь нужно держать минимум 300 Хобби токенов. Это уже минимум 3000. За то, что вы держите, вы получаете гарантированную локацию. Чем больше хобби токенов вы держите, тем выше ваша локация. Ну, все максимально, грубо говоря, просто. Ниже вы можете почитать интересующую информацию о проекте, о ключевых ее особенностях и после уже можете посмотреть на анлоки, как будут разблокироваться те или иные люди, которые заходили на разных этапах инвестирования. Это команда, стратегические, частные раунды, ну, то есть это то, что уже вас интересует. Ну и, собственно, ниже таймлайн проекта, это, грубо говоря, дорожная карта, истории команды, ниже будут официальные ссылки на эту тематику, но ну и здесь у нас уже основные правила. Я вам уже все это, грубо говоря, в двух словах рассказал, чтобы участвовать в первом варианте, нужна простая регистрация, верификация и 50 долларов на балансе. Но опять же, когда у нас появляются новые прайм-листы, а сейчас, как я смотрю, у нас добавляются некие новые правила для первого именно варианта участия. По второму варианту все стандартно, если держите хобби токены, вы получаете некую локацию, но по первому варианту у нас очень много мультиаккаунтов, что вы понимали один человек может создать около 20 аккаунтов и просто пополнить их на 50 долларов и принимать участие в этом проекте здесь же в проект попадают ребята не все поэтому здесь заработать опять же не все если вы попадаете в нормальную очередь обычно это там 5-10 тысяч мест то вы сможете занести и выкупить локацию на 50 долларов больше чем на 50 долларов вам не смогут продать поэтому давайте посмотрим сколько бы вы могли заработать вот первый проект за которым я наблюдал вообще ребята по всем прайм-листам там IDO, ICO я оперативно пишу у себя в телеграм канале. Вот писал также по Бика, потому что максимальная цена по этому проекту была 73X, ну и цена на тот момент, когда я публиковал эту запись, была 25X. Цена на правильный бюстер была всего лишь 0,3 цента. Теперь давайте посмотрим, сколько вообще можно было заработать вот на этом всем. Вы заходите, к примеру, на 50 долларов по 30 центов за одну монету. Сейчас стоимость за одну монету находится в диапазоне 4,5 доллара. Поэтому берем и множим на 4,5 вот, ребята, можно было спокойно заработать на данный момент 750 долларов. А представьте, если бы вы смогли продать эту монету по 20, например, долларов. 50 делим на 0,3 и умножаем на 20 долларов за одну монету. Получается 3333 долларов, инвестировав всего лишь 50 долларов. Вот так вот работают праймлисты листы на данный момент на хобби. Это, конечно, первый проект, за которым я наблюдал. Дальше уже проекты были немного послабее. Рифи – это тоже самый после бика шел, и здесь иксы уже не такие. Стоимость на прайм -листе за одну монету рифы была 10 центов. Сейчас стоимость 33 цента, получается 2-3 икса. Поэтому, ребят, если бы вы инвестировали сюда всего лишь 50 долларов, вы бы заработали больше 100-150 долларов. Опять же, если бы вы продавали в самом начале, могли бы заработать 250-500 долларов. Поэтому не принимайте в прайм листах ну как по мне, на данный момент глупо. Следующий проект на хобби, который был, это у Получается, стоимость за одну монету 0.012 на данный момент это 0.033. Получается опять же 23 икса. Это что-то похоже на проект Рифи. Ну и дальше можете сами посмотреть, какие у нас были результаты гмпд стоимость за одну монету 0055 и на данный момент находится монеты на 20 иксах Вложили. Всего лишь 50 долларов забрали 1000 долларов. Я не думаю, то, что тут нужно уже что-то рассказывать, как вообще происходит само участие. Давайте вам объясню на примере нового проекта, который уже у нас скоро будет это PrimeList Dio. До периода продажи осталось 3 дня 21 час. Давайте вам расскажу, что у нас уже здесь по условиям. Во втором варианте у нас осталось все точно так же. Проходите регистрацию, верификацию и держите от 300 э, хобби токенов на своем балансе. В первом варианте у нас уже есть изменения. Необходимо пройти регистрацию и сделать средний дневной объем торгов на 200 долларов. Вообще, вы должны сделать объем за эти дни, вот за это время, которое осталось, на 1250 долларов. Изначально не было этого самого объема, но потому что хобби тоже понимает то, что будет много мультиаккаунтов, поэтому э, дали вот этот вот оборот. Я считаю, это правильно. Как сделать этот оборот? Вы можете просто перейти на спот и здесь взять немного поторговать. Я вот купил сегодня EOS, а EOS продам немного подороже, чем купил. Купил я по 3,4, буду продавать по 3,42 или там по 3,5 упустил точку для продажи пока записывал это видео таким образом я даже себе немножко заработал вот на этих покупках продажах и ну и собственно как раз таки набью тот самый оборот который нужен соответственно нужно пройти верификацию после регистрации набрали тот самый оборот ну и все вы сможете уже принимать участие после этого вам необходимо чтобы вот здесь мой средний дневной оборот торгов был 200 у меня пока он 73 но за это время я его как раз себе добью тоже делать дальше когда мы уже набили этот оборот но время у нас осталось мы просто ждем и заходим в эту это время опять же на эту страничку важно зайти даже немного раньше возможно вас просто выбросила с аккаунта после того как это время заканчивается вам необходимо нажать кнопку регистрации буквально через один час вам уже дадут ваше место то есть там начнется так скажем лотерея если вам было хорошее место вы сможете заинвестировать 50 долларов но ну, а результаты вы уже собственно можете посмотреть сами я вам показал по предыдущим проектам в гмпд у нас уже нужен был оборот на 200 долларов если вы рифе или беконами, там не нужны были обороты, то уже от ГМПД начался оборот. То есть с этого проекта уже 200 долларов нужен был оборот. Но там опять же 200 долларов за все это время. Но опять же видно. Хобби посмотрели то, что много мультиаккаунтов, было много несправедливости, поэтому они решили, видимо, увеличить в 5 раз тот самый нужный оборот. Но опять же, пока ребята торгуют, они отдают комиссию за свои сделки, получается то, что хобби мало того, что зарабатывают на прайм-листах, так еще и параллельно зарабатывают на комиссии. По этому проекту, я думаю, всем понятно, можете принимать участие в двух вариантах, которые вам интересны. Я лично больше обращаю на первый вариант. И также вам хочу сказать, то, что все результаты по этим прайм-листах, вообще по ICO, IDO, в которые я захочу, вы можете посмотреть уже в телеграм канале вот проходил рифи и здесь я сразу написал то что этот рифи у нас давал максимально 39 иксов но сейчас находится на 11 иксах 50 долларов кинули умножаете на 11 получается больше 500 долларов чистой прибыли вот вам ребята это реальность которая существует прямо сейчас то что можно инвестировать 50 долларов и заработать больше 500 долларов чистой прибыли за очень короткий промежуток времени также хочу вам сообщить то что у нас сейчас проходит еще на коин листе 1 и поэтому кому это интересно переходите в телегу, здесь я вот полностью пишу и по IDO и по ICO, то есть много полезной информации вообще на данную тему. Также немного информации для тех ребят, кому удастся получить ту самую локацию на 50 долларов, уже спустя час после прайм-листа будет листинг, допустим, этой самой монеты. Вы заходите опять же вы спотовая торговля, торги, выбираете эту монету и уже буквально через там 5-10 минут после листинга сможете продать эту монету. По каким ценам продавать, это уже естественно ваше желание, ваше решение, можете продавать сразу после листинга, вот опять же, если мы посмотрим на беконами, если вы бы продали после листинга, но ну, это были бы очень маленькие кси, вот потом как эту монету грубо говоря запампили до 22 долларов можно было продать в 20-30 раз дороже, но если опять же обращать внимание на прошлые праймлисты, которые вот уже были, а каждый прайм-листы получается хуже предыдущего, грубо говоря, да, но это само собой понятно то, что когда теме никто не знает, там большие заработки, а когда о теме знают очень много людей, ну понятно, там уже Заработки становятся минимальными. То же самое, что и было на IPO. Сначала IPO давали там по 100, 200, 300%. Сейчас IPO и вообще выходят минус. То же самое по IDO. Сейчас они будут, да-да, плюсовать. А уже через год-два IDO просто будут выходить то ли в 20%, то ли вообще будут выходить минуса По хобби, я надеюсь, вам все понятно. Если что, можете писать еще свои вопросы в комментариях. Также можете заметить то, что здесь вот есть такой вот плашка. Один BTC магический. Это у нас, грубо говоря, есть такой майнер, за который вы можете получать. Получать хоть какое-то количество монет. Как вы видите, сейчас у меня нет возможности поманить, но я вам могу показать то, что вот я три раза нажал на этот майнер и уже взял 15 тысяч шип. Да, это мелочь 41 рубль, но во всяком случае, как бы тут можно просто нажимаешь один раз вот эту вот кнопочку манить и все, и ты получаешь свои вот эти вот монетки. Опять же, можете выполнять задание и получать тот самый майнинг. но это кому интересно. По ссылке в описании на хобби сможете получать 15% скидку на торговую комиссии Это очень важно, потому что на одной комиссии на том же Binance я набиваю около 300 долларов за один месяц. Поэтому очень хороший вариант и экономить на комиссии. Все, ребят, надеюсь, вам все понятно. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.